Памятнику Жириновскому на 1 мая в Майнкрафт пришли 12 тысяч пользователей со всего мира. Говорят, сервер не выдержал и рухнул. Как видим, Жириновского все еще любят и любит его молодежь.